ZIP-склад это комплексное решение всех бытовых задач. Почему комплексное? Потому что у нас есть ответ на все бытовые вопросы. Нужен дополнительный склад для ваших вещей? ZIP-склад к вашим услугам. Хотите продать вещи, которые вам не нужны? Тут поможет zip Store. Планируйте переезд? Доверьте его ZIP-moving. Ну и наконец, ZIP-сервис ремонтирует все быстро и качественно. И главное, для всех этих процессов вам не обязательно в них участвовать самим. Просто доверьте все нам.